Так вот, я заканчивал спецординатуру для работы в странах, тропических странах, вот с этими болезнями. Моя первая диссертация была э, э, «ЭКГ-изменения у больных длительно текущей лепры», и я ездил в терский лепрозорий, обследовал больных, э, страшно смотреть, без рук, без ног, без пальцев, с проваленными носами. И потом жена посмотрела, когда я рассказал, стукнула кулаком и говорит, я больше не хочу терпеть, тем, чтобы потом ждать 30 лет, не дай бог, что случится, поэтому я эту диссертацию не закончил. Но я знаю, о чем я говорю. И вот теперь давайте вернемся к пациенту. Итак, 2004 год, бушующий Киев, оранжевые шарфы, идет конкуренция за место президента страны. Это Виктор Ющенко, 2004 год, голливудский красавец, Олен Делон. И буквально через 3-4 дня вдруг внезапно страшное чудовище. И вот вы посмотрите, как он выглядит, предыдущая картинка, и это, и вон там в стороне женщина, она смотрит на своего кумира, а это чудовище, в это трудно поверить, изуродованное лицо, изуродовый нос, какие-то высыпания шишки на лице. Там же было две, две версии. Первое, что его значит отравили страшные спецслужбы Путина. Да? А второе, то, что он делал себе подтяжечку лица и вкололи какую-то гадость, его разнесло. Да. Причем я там как раз в это время ездил, активно участвовал в этой предвыборной кампании. И мы даже Вы созда... топили? Не-не-не. Мы создавали партию, партия патриотов Украины. Я там участвовал. И мы создали партию, потом оказалось, что ее продали. Я сейчас перечислю главные симптомы, которые нам нужно запомнить, с тем, что потом мы вдруг обнаружим, что и у других уже есть эти симптомы. Итак, сначала появляются синюшные пятна по телу. Вот мы видим лицо Ющенко и э, синий э, лоб, синие надбровье, скулы. Причем скулы увеличиваются, надуваются. Там есть несколько форм лепры. А я сейчас, она у него оказалась самая заразная. Я как бы немножко забегаю, я уверен, что здесь лепроматозная форма лепры. И вот у нее клиника такая, она почему-то сразу обгрызается и увеличивается щеки, они надуваются. А дальше, что мы видим, а кожа становится блестящей. Вот какие надутые щеки. Трестящая жирная кожа, потому что гиперпродукция сальных желез. Изменяются уши, начинают мочки увеличиваться. И следующий симптом – сильнейшие боли в позвоночнике. Вот он поехал лечиться в австрийскую клинику. Он с трудом перемещается. Это врачи, которые его лечили. Слева – киевский врач Николай Карпан, очень хороший толковый хирург. Дальше. А это фотография из учебника, так называемая фасция с маска льва. А вот Ющенко. И вот сравниваем из учебника и Ющенко одно и то же лицо. Толстые, надбровья, хмурые, хмурое выражение. И вот если показать дерматологу, э, прологу вот эти две фотографии, он уже с вероятностью 95% скажет, что это проказы. Дальше меняются формы э, ушных раковин. А ушные раковины они так же специфически, как кожный рисунок пальцев. И становится как бы другой человек уже. И вот пошли тогда версии насчет двойника. Потому что видит Ющенко другое лицо – раз, уши другие – два, черты лица – три, совершенно неузнаваемый – четыре. И вот тогда пошли версии двойника, вот здесь сопоставление ушей, конспирологические разные теории, потеряли президента. Дальше что еще? Только лепра? Я сейчас перечисляю стигмы, которые бывают только про Лепри, при Лепре. Лицо меняется совершенно. И на Украине, я, причем я писал в спецслужбы тогда Украины, СБУ, я говорю, вы посмотрите, а вдруг у вас два президента. Вот это портрет официального президента, а вот это второй портрет тоже президента, но это разные люди». Ну, наверное, я был единственный, кто поставил диагноз слепора. Официально громко, потому что потом разговариваю с лепрологами, они согласны, да, это проказано. Теперь уже моя совесть, врачебная, чистая или нет. Я писал ему непосредственно два письма к Ющенко. Я поехал, встретил, встретился с председателем Верховной Рады Морозом Александром Александровичем. Я писал в наши везде все структуры ходил, причем называть фамилию не буду, чтобы люди не боялись. Но я был везде: Министерство здравоохранения, ФСБ. ФСО приезжали, я говорю, посмотрите, там, не, не, я уверен, лепро. нужно срочно разработать методику встречи нашего президента с этим лепрозным президентом, потому что, возможно, заражение никто ко мне серьезно не отнесся. И до сих пор помню, молодой человек из ФСО в кабинете сидит и говорю, что ты хихикаешь. Вы же провороните здоровье президента. Вы должны проверять любую версию, которая более или менее похожа. А я не просто с улицы, я профессор и знаю, что это такое. Никакой реакции не было. И мощное пошло политическое давление, что это, вот то, что сказал Артем, ты правильно, диоксины. Отравление диоксином. Потому что... Я даже знаю, кто эту версию подкинул. Потом приехали американцы. И выборный штаб сразу же на второй да, день. Да, да, да, да. Я знаю конкретного человека, который, кстати, через пару месяцев он внезапно скончался. А я с ним знаком был... И версия диоксинового отравления позволила ему, он везде ходил, посмотрите, это власть, меня отравили, вот что такое власть, голосуйте за меня. И это очень оказалось мощным, я уверен, подспорьем для того, чтобы выиграть президентскую горку. Да, потому что до того, как была создана ситуация Янукович-Ющенко, если бы Кучма поставил бы любого другого не сидевшего, в первом туре бы набрал бы 70%, потому что вот эта так называемая Украина в то время наросла с такой скоростью. Там 12,5% рост ВВП был, благосостояние людей увеличилось, То есть там было все очень хорошо. Да, это, это медицинский, как факт. Вот. факт. И потом подключились американцы, стали активно продавливать именно им версию диоксинового отравления. Там даже специально есть группа, которая разруливает ситуации по миру, если где-то что. И вот они э, прикинули, что диоксиновое отравление больше чего э, похоже для того, чтобы запустить и все поверили, что это диоксиновое отравление. Я внимательно анализировал, смотрел анализы, чушь. И несколько комиссий было украинских, они все подтвердили, диоксинового отравления нет, здесь какое-то воспаление неясной природы. Почему? Потому что врачи забыли про проказу. Так же, как у простых людей мысли, не может у, понос, у президента быть поноса. Может, все люди одинаковые, точно так же здесь. Но не может у президента быть проказа. Уж слишком позорная болезнь. Может. И вот тогда я даже думаю, а ведь политики все остались такие же, посмотрите, у нас сейчас диктуют, как лечить, какие карантинные, одевать маски, не одевать маски, сколько Сами его. Войдите. Не, ну может быть они умные, но не специалисты. И не в медицине. Не в медицине. И я умоляю, создайте научный экспертный совет. Никто не слушает. Точно так же, я писал тогда везде, никто не слушает. Подкупили профессоров, чушь, ерунду такую писали, просто стыдно вспоминать. И вот тогда я думаю наверху, учитель великий говорит, я их накажу. И напущу-ка я на них проказу. И вот первый попал под раздачу Виктор Ющенко. А вот фраза, я просто зачитаю фразу министра здравоохранения украинского. Ми, а, Гнезевич, меня возмущает и ужасает тот факт, что политика стала доминировать даже в вопросах здравоохранения. И это продолжается по сию пору. Указалось бы, но это же давно, зачем сейчас это ворошить? 2004 год, все давно уже бельем поросло. А я сказал, у нее инкубационный период 30 лет. И вот на мои поездки, мольбы, я и в интернете выступал, и монографию даже издал. Никакой реакции. И вот я показываю встречи, банкеты. Вот они встречаются с Клинтоном. Вот встречается, целуется с Меркель, Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ну, со всеми встречался. А вот заседание НАТО. Контакты широчайшие. Вот встречается, а вот Путин. Причем я Путину писал, разумеется, не передали, пособие политикам, когда вот ты встречаешься с больным лепрой, что сидеть не больше 15 минут, а он там 45 минут, поставить вентилятор сзади, чтобы гналь, а заражение воздушно-капельное, чтобы поток шел от тебя, никакой реакции. Подчеркиваю, я с ужасом всегда смотрел больной наиболее заразной формой бугорковой лепры, Встречаются, целуются. Вот встреча с президентами стран СНГ. Причем посмотрите на фотографии, у него лицо черное, землистое. Даже по сравнению со среднеазиатами у него черное. Почему? Это поражение надпочечников. У него, то есть у Ющенко классическая форма, вот прям для учебников, лепраматозный лепр, поражение надпочечников, одессионного болезнь, и лицо становится землистое, сильнейшая слабость. Он говорит, не было огромных трудов руку поднять. Он, почему я, за что меня природа наказала? И вот он хочет разделить свою трагедию со всеми, и он обнимается. Вот посмотрите, эти встречи огромные, поцелуи. Вот он, сколько Ющенко был самый целующийся президент. А он знал про это? Я думаю, нет. И никто до сих пор мне не поверил. И вот через 7 лет Юля оказывается в тюрьме. Там заражаются примерно при частных контактах 2-3% вот при этой форме лепры. А она слабо изучена, потому что она реже, чем другие формы. Да, а заразившись, не все заболевают, заражаются даже больше процентов 30%. Но остальные они справляются, здесь зависит от иммунитета. Mm -hmm. Вот сильный иммунитет позволяет эту лепру просто одной левой проскочить, и никакого следа не остается. И Юля попадает в тюрьму. Страшный стресс. Вдруг Юля кричит, я заболела, у меня синяки по всему телу, размером с ладонь. Ей говорят симулянка, вот фотография синяка. Вот, пожалуйста, вздутые щеки, как у Ющенко. Вон, смотрите, какая блестящая кожа. Вот вздутые верхняя губа. Это как раз гиперпродукция сальных желез. То, что я описывал у Ющенко. Сильнейшие боли в позвоночнике. Она ходить не может, а ей говорят, ты симулянка, ты симулянка. Выезжали туда, немецкая фирма ее обследовала. Опять никто не верит. Я им кричу туда письма, пишу осторожно, это проказа. Грыжа шморля. Какая там грыжа шморля? В 50 лет у всех есть грыжа шморля. И дальше ее обследуют приборами, и поражены все нервные стволы. А лепра поражает нервные стволы. И изменилось лицо. Она сейчас сделала косметические операции, поэтому уже не разберешь. Итак, у Юли та же самая картина, что у Ющенко. Я же, когда вот заболел Ющенко, я здесь встречался с крупнейшими лепрологами. И даже вот с заведующим отделом опасных инфекций ФСБ. И мы ходили к ведущему или прологу светлой памяти Кубанова Николаевны, директора института. Ведь в нашем обществе неприлично говорить про 100%, но здесь 100% проказа. Опять мне все равно никто не верит. Но я-то знаю, процесс пошел. И вот вдруг приходит примерно 2010 год. Президент наш выезжает в Киев. И вдруг внезапно в Киеве. Синяки на лице, как у предыдущих пациентов, Вон, посмотрите, какой он огромный синяк, левая скула, на лбу нижняя скула, а вот с правой стороны вы посмотрите, какая гематома, а что это такое? Это при лепре, капилляры иннервации их нарушаются, они расширяются, и кровь пропотевает в ткань. И тут же стали спекуляции, это вот точно так же, как у Ющенко, это ботокс, это какой ботокс тогда у Ющенко, голливудский красавец, зачем ему ботокс? Ну, стареет мужчина. Переживает? Да нет, ну это я клинику уже изложил. И то же самое говорили про Путина. там выражение Людмила ударила или на татами упал. И вот тогда ко мне приезжал его сотрудник, очень близкий. И я ему, ему лично передавали в руки Грызлову материал о том, что президента не лечат, если я прав. А с высокой вероятностью, мне кажется, что та же самая симптоматика. Это вот опять политики влезли не туда, куда им положено. Ну, передал же Огрызлову, ну, передайте врачам. Ну, он же хорошо выглядит. Значит, а я уже назвал это самое хитрое, самое коварное. Вот у человека вспышка, вот липрозная вспышка или липрозная реакция. Неделю поболел, 10 дней, потом все проходит. Я все, я здоровый, через два года вспышка. А иногда, может быть, через 10 лет это я разговаривал с крупнейшим или пролог нас, Голощапов в Загорске. Я туда ездил, показывал материал, они все говорят: ты, мы с тобой согласны. А, кстати, вот первую фотографию показал Ющенко, красавец, молодой, а он уже 10 лет болел проказой. Вот у меня все выписки из истории болезни, И мы уже даже делали операцию на позвоночнике, потому что когда нервный ствол становится толстым, ему трудно проходить через костные каналы и безумная боль. И у него тогда уже было до выборов. Ему делали операцию рассечения позвонков. Поэтому то, что хорошо выглядит, совершенно, это совершенно коварство. Дальше. А вот выезжает он на, на Валдай. И вот они вздутые щеки, как у Юли, как у Виктора. А блестящее лицо, жирная кожа. И даже когда он приехал, все говорили, приехал Удмурт. Человек другой. Я как врач переживаю, его не лечат. Когда вот ко мне приезжал его друг, и он меня спросил, ты можешь доказать? В противном случае, как бы, э, не сдобровать тебе. И я сказал, что я единственный из вас, кто реально беспокоится о здоровье президента. А почему ты как бы не обратился напрямую? Я говорю, у меня телефона нет. Ко всем остальным я обращался. Никакой реакции. И он меня попросил, докажи. И я ему показал фотографию, вот то, что синяки, когда появились в Киеве. И я у него спросил, скажи, пожалуйста, а служба протокольная выпустила бы его с такими синяками в Киев? Он говорит, исключено. Вывод. Значит, он в Киев поехал, все было нормально, а ночью в Киеве случилась вот эта внезапная вспышка лепрозная, так же, как было у Ющенко за один день. А вот посмотрите в Турции, сильнейшие корешковые боли, вот чуть не упал, Эрдоган его поддержал. И даже вот если посмотреть тот период, видно черное пальто носил длинное, и там, когда нагибается, корсет. Вот, то, что он хромал совсем не, недавно, это вы хотите сказать, что это он не ногу повредил, а это ну, болезнь не... позвоночника? Я не хочу гадать, я вот, может быть, а вот то, что я описываю, это точно. Вот посмотрите шрам. Кстати, Ющенко на лице. 25 операций делали. И причем он сам описывает, благодаря тому, что его стали лечить, его сначала стали оперировать, а потом я читаю описание хирургов, он говорит, ткани ползут, они не взрывают, и не стали. А благодаря тому, что консультировались с Кубановой и со мной, и мы сказали, чем лечить. Его стали лечить, только после этого стало возможным оперативное косметическое вмешательство. И вот посмотрите, 25 операций, и он сам пишет, по 3-4 часа. Это вот помножьте, 25 на 3, получается... 75, два месяца. Итак, два месяца президента не было, а никто не заметил. И вот здесь с высокой вероятностью я показываю в монографии Здесь как бы с одной стороны реальное изменение образа, а с другой стороны с тем, чтобы во время операции его замещать. И вот точно так же смотрим у Владимира Владимировича. Вон шрам остался после операции. А вот он выезжает буквально с полгода, наверное, назад на Валдай. И вон, посмотрите, внезапно какая огромная возникла лепрома. Причем именно внезапно. А вот на следующей, вернее, на другой фотографии уже этой лепромы нет, остался шовчик. Дальше изменение ушных раковин вот ну, Все говорят, причем начинают говорить двойник, двойник у Путина. Почему? Потому что уши мини, изменились. Но вот они, уши как раз меняются. Это то, что я писал, было у предыдущих пациентов. И что с этим всем делать? То есть все, узнавшие это, должны от него шарахаться, как от прокаженного? Так получается? Я как бы... Очень аккуратно, чтобы не перегнуть палку, поэтому вот я слежу за всеми. Она же непонятная, ее сразу не диагностируешь, поэтому вот я что-то необычное, может не предположить, что это проказа. И вдруг Хиллари Клинтон на пике своей политической славы, госсекретарь, должна была ехать куда-то там в это время, убили американского посла, и вдруг я читаю, что она не поехала. Что с ней случилось? Она отменила поездку в Великобританию, аргументация из газеты, и плохого состояния самочувствия матери, я не поверю. Дальше читаю, через неделю выраженный гастроэнтерит, и э, чуть ее не потеряли, с трудом спасли от обезвоживания. А что такое обезвоживание? Это профузные поносы и безудержная неукротимая рвота. А вот теперь смотрим, это же Соединенные Штаты, это не горная волна это Соединенные Штаты, здравоохранение, ого-го, человек второй в иерархии, и вдруг ее в течение недели не могли спасти от обезвоживания. И клиника та же самая, что у Ющенко. Его тогда с трудом спасли, очень похожая симптоматика. Рудольф Финерхаус. Австрийская клиника. И вот дальше Клинтон упала в обморок из-за обезвоживания. С трудом ее еле спасли. Какая-то непонятная кишечная инфекция. Непонятная. Да, сделайте посев. Непонятно. В Соединенных Штатах непонятно какая кишечная инфекция. Но что еще интересно. Через месяц вдруг Обама ее раз и отстраняет с должности госсекретаря. Прошу прощения за простой понос. Хилари Клинтон на «взените славы» вдруг отстранить. Значит, что-то обнаружили такое. А то, что у нас предвыборные гонки, по-моему, он... по состоянию здоровья? Это... Это... возможно что-то было. Короче, я сейчас вот здесь, если предыдущих симптомов, там у Ющенко 100% проказа, у других примерно я перечислял 90%. Я слушаю, здесь у вас процент... еще Меркель вспомнил с трясущимися руками. Вот Меркель вдруг трясет. И опять врачи не могут поставить диагноз. Забыли врачи про клинику проказ. И эту мысль высказал вот как раз председатель Московского общества Воробьев Пал Андреевич. А нет ли там у Меркель проказы? Я начинаю срочно читать учебники. И оказывается, при поражении надпочечников, а надпочечники в основном их поражают две палочки – туберкулезная и лепрозная бактерия Ханзена. Они очень между собой родственные, даже лечение иногда вот совпадает. И вот при этом возникает поражение надпочечников и так называемые одиссонические кризы. Тряска. Вот откройте учебники, коллеги, и вдруг вы обнаружите, что трясется все тело. И вот тогда вероятность того, что э, и здесь проказа очень высока. Дальше. А вот теперь, Виктор э, Дмитрий Анатольевич, помните, недавно, с год назад, он исчез, исчез на две недели. И его Когда не Навальный расследование сделал, он забухал. Да, вот забухал. И звонил, говорил, да. а за что вы со мной так? Насчет Медведева я не знаю, но вот фотография. У него какие-то вот синяк, вернее, кровоподтек. Но я думаю, что и на теле были. А вот, пожалуйста, он исчез на две недели, потом вдруг появляется. И почитайте, журналисты говорят, мы не узнаем, это что за вздутое вот такое лицо может быть с перепоя. Сомневаюсь. И не исключено, что и здесь надпочники. Хотя вот сейчас прошу прощения, Дмитрий Анатольевич, я просто как врач предупреждаю вас на всякий случай о необходимости обследования. То есть вы на сто процентов уверены, что я, я... Ющенко, Тимошенко, Клинтон. Жена... Клинтон Клинтон процентов на 70. Меркель процентов ну, на 60. и Путин процентов на 90%. На 90 То есть Ющенко 100, Тимошенко 100. Вот сейчас можно проигнорировать наш канал, но процесс-то идет. И через 10, через 7 лет вдруг другие президенты, а вдруг э, вот тех, кого целовали, вот сейчас Родито. На ну, саммитах. А сами дальше обращаюсь к олигархам. Правительству, ну умоляю, давайте проведем обследование. По законам эпидемиологии достаточно сказать, что у Ющенко лепроматозная лепра. И вот если у него одного это есть, а это стопроцентно, все крупнейшие лепрологи со мной соглашались. И тогда нужно срочно сейчас сказать, да, эпидемиология есть, да, есть холера, оспа, сибирская язва, и давайте делать, как прописано у эпидемиологов. Срочно все, кто контактировал, подлежат обязательному обследованию и превентильному изоляции. изоляции. Почитайте в пособии. Там так. Если подросток контактировал с больным этой формой лепры, его освобождают от армии. Это очень все серьезно. Мы до доигрались только вот с ковидом, наворочили гадости, мерзости. Но поверьте, сейчас вы еще хуй будет хуже.